Девочка. Дева. Девочка. Мяу. Мяу. Привет, дорогие друзья. Сегодня я не один, а со своей подругой. Догадывайтесь почему? А потому что сегодня день кошек. А она меня очень давно просила взять ее с собой. Летом мы постоянно с ней купаемся в море. А вот зимой еще не разу. Она очень любит море. Сегодня, кстати, у нас два праздника. Сейчас я тебя вытащу маленькая. И мы с тобой поделимся праздниками, да? Вот такая она красавица пришли купаться ну вот вылезли из домика а праздников как мы уже говорили сегодня два первый праздник это день кошек моя маленькую а второй праздник который мне тоже очень нравится это мерсешор ну, кто не знает это в молдавии в румынии там в болгарии празднуют его так встречает весну есть очень хорошая легенда почему этот праздник вообще созрел и почему его празднуют когда-то 1 марта весна красавица весна вышла чтобы войти в свои права и она увидела увидела подснежник который первый подснежник который под терновником начал цвести и радовать глаз Терновник был очень крутой, и она решила освободить его немножко э, от иголок. Начала откапывать землю. И зима увидела это все. Зима увидела и э, разозлилась очень сильно на молодую красавицу весну. И она позвала ветер на помощь. Этот холодный ледяной ветер со снегом начал дуть. Слабенький подснежник, он начал опадать потихонечку. Весна сжалилась над ним и решила при... пригреть его своими, накрыть его своими руками от снега, от ветра. И тут поранилась об этот терновник. И вот капля крови, которая упала на подснежник, согрела его. И он ожил. И вот в честь этого события, в честь этой как бы легенды, празднуют 1 марта, день весны, то есть как вот день любви, добра, тепла. Кстати, что такое марцишор, он вешается, дарится всем своим близким, родным, друзьям, дарит это такие бутоньерки, маленькие две, в виде красного и белого бутончика, такие, они из ниточек сделаны, красных и из белых. Почему? Красное с белым они как бы сказать символизируют вот эту кровь и снег То есть добро и зло как всегда бывает в мире праздник очень этот радостный в молдавии насколько я знаю в кишиневе постоянно 1 марта устраивается день марцишора праздник марцишора то есть вот так встречают весну. Традиционные гуляния, очень весело, очень весело. Кто не был, приезжайте, посмотрите. Вам очень понравится этот праздник. Вот. Сегодня от меня не получилось поехать, но скоро я поеду на другой праздник. А мы сегодня продолжаем купаться, да, Евочка? Она меня постоянно просит. Вот когда я ухожу, она как будто чувствует. И когда я прихожу с купанием, она как будто спрашивает меня, ты почему сегодня опять без меня был? Ну, летом мы постоянно, я ее беру постоянно на море, она со мной купается. А... Ну что ж, сегодня в твой праздник. Я уже вкусняшкой ее покормил. Возьму тебя с собой. Вы не подумайте, я... она купаться не будет в ледяной воде. Сегодня, кстати, погода очень неплохая. Солнечная, как весной. Первый день весны. Так что, друзья мои, я поздравляю вас с этим первым днем весны. И пусть в вашей э, жизни будет всегда тепло, доброта, уют. А если холодно, то только ледяная вода и ненадолго. Будьте счастливы. А мы с Евочкой пойдем купаться. Да, Евочка? Первый раз зимой. Пойдем? Пойдем. Сейчас я разденусь. Приготовимся. Пойдем немножко, отожрался Пошли со мной малыш. Пошли, пошли Ну все, разогрелись немножечко вот. Кошки уникальные животные Я считаю, что им надо сделать даже свой день геноцида Так как когда-то во времена инквизиции кошек очень массово истребляли Особенно черных Ну, черных истребляли, так как они считали способником дьявола Ну а людям же, вы же знаете Что людям заставь Богу молиться Дурак и башку разобьет так вот под гребенку с черными кошками попадали все остальные миллионы кошек было уничтожено в то время вот поэтому я и считаю что день геноцида так же как и праздник кошек должен быть ну что значит должен он мог бы иметь место опять таки у кого дома есть друзья, кошки, меня поймут. И кстати, еще один такой момент. Вы знаете, дорогие друзья, иди ко мне, мой малыш, иди моя девочка. Я про тебя пару слов хочу сказать. Вот Еве уже 12 год, в апреле будет 12 лет. Да, Слушай, как время быстро летит. А Она до сих пор со мной Всегда и везде Летом купается постоянно Вы знаете, я вам скажу так, что Я не встречал в жизни Более мудрого Понимающего И внимательного Собеседника Чем моя девочка. Ну пойдем, пойдем Сейчас уже пойдем Надеюсь, вы меня понимаете ну, те, у кого есть кошки. Ну что, помчались? <музыка> Сделаем кошек вас, дорогие друзья. Из праздников весны. <музыка> О, девочка, пойдем. <музыка> пойдем. Холодная водичка. Так, ебу оставили, мне неудобно с ней купаться. Пошел я. Фу, отлично. Вода грамотная. 4 градуса сегодня я забыл сказать 4 градуса немножко теплее но ощущается я не знаю просто они соврали с завтрашнего дня будут собственные градусник брать с собой купил специальный градусник для измерения воды морской потому что нет ничего более лживого чем прогноз погоды мне так кажется Ха. так давай мы тебе тоже ножки вытрем интересно если мы после купания пьем чай что ей дать ой подожди подожди малыш. ну знаю что ты не любишь Классно. мордочку тоже намочила Отлично. Хвостик, хвостик, давай хвостик. Все. Иди. Иди. Иди. Иди. Так сложилось, что у меня на протяжении всей жизни были кошки. Сидит, зовет меня. И я не встречал более верных существ. Знаете, я не хочу. Я сейчас не обсуждаю других животных. Я просто хочу сказать, что. В отличие от многих других животных, кошки, если другие животные могут выполнять команды, они могут просто быть слугами, я бы так сказал. Они выполняют команды, любые приказы. Да, они с тобой рядом, но просто потому, что они без тебя не могут. Просто потому, что они без тебя не могут, они привязаны к тебе. То кошки это прямая противоположность. Кошки на самом деле, они реагируют только на любовь. И вы знаете, как бы ты ни приказывал им, что бы ты ни делал, они никогда не будут выполнять твои приказы исключение куплачок, но ну, у него своя техника но, кошки могут без нас но они по большому счету все равно вернутся к нам потому что они нас по-настоящему любят и они по-настоящему друзья так, тепленькой водичкой помоем ножки девочки, а вы знаете день кошек сегодня? знаете, нет? у вас есть кошки дома? И поздравьте их сегодня Как мы даже вместе купались Весной вас, девчонки и вас и Спасибо. Спасибо Вот видите, многие даже не знают Что день кошек Теперь знают, но главное помнят, что сегодня весна Девочка, да? да. Ну все Мы оделись Ну что, маленький, еще раз поздравим с тобой, дорогие друзья и подписчики. Еще раз поздравляю вас с первым днем весны, кто празднует с праздником Марсесшора. Желаем вам с Евочкой любви, добра, тепла и самых преданных друзей. Да, Евочка? О, заходи в домик. Вот такой у нас домик. Мы всегда путешествуем с ним. Да, Евочка, и скоро поедем. Ну и куда еще? Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это событие. И жмите на колокольчик. Там, где подписаться, есть такой колокольчик. Для того, чтобы вам приходили сообщения о том, что у меня появилось новое видео на канале. Вот. И пишите комментарии. Комментарии это как взаимная связь. Обо всем. Что понравилось, что не понравилось. Мне очень нравится читать ваши комментарии. Это очень вдохновляет. Будьте здоровы. <смех> что моя подруга? Девочка Вот мы и дома Ну что, идем вкусняшку дам Праздникам пригодим Праздникам пригодим